Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Бой у нас сегодня будет на немецком тяжелом танке, ну как обычно, 10 уровня ВК-7201К Карта Париж, игрок Seven Style По традиции все тяжелые танки отправляются на правый фланг Обычно большинство поступает именно так кто-то бодается под мостом, кто-то здесь на мосту. Хотел сказать, на мосте. И счет уже становится 0-1, не прошло и первые минуты. Не удается пробить Эмиля второго. Попадает снаряд по ходу в ЛД. так выезжать, конечно, на таком танке чревато последствиями Получается здесь Чехословак пробитие АВК решает отправиться под мост здесь есть кого пострелять хотя бы еще один неудачный выстрел Заканчивается вторая минута боя Пока что события Развиваются не спеша Еще раз Не удается пробить Есотова Ну и не Маус Он в эти щеки шьется Не так просто Вот Маус там без проблем Ну проблема единственная Что они поменьше чем у Есотова вот, начали события хоть развиваться. Счет 1-3. Пора уже и урон нанести. Ну, мне кажется, с такую проекцию, блин, все равно не получится пробить. Смысл тратить голдовые снаряды. Да, вот, в планочку можно. Ну, конечно, учитывая точность ВК, попасть туда будет проблематично. Счет становится 1-4. Все затихло. Никто не хочет подставляться. Один Е-100 как-то так раскачивает обстановку, но по нему никто не стреляет, понимая, что смысла в этом особого нет. Ну вот, наконец-то удается нанести первый урон, выцеливает и попадает в эту планку на е -сотом. Кстати, эта планка пробивается не только голдой, если повезет и обычным базовым снарядом. Здесь, по-моему, нет прострелов. Но все равно ВК не втерпешь, выстрелить надо. Второе пробитие и почти полторы тысячи урона. Счет почти равный, 4 5 фраг, И счет делает равный ВК этим выстрелом. Надо быстрее-быстрее уезжать. Там 704 стоит опасно. Ну, тут от Т-10 прилетает. Причем обычной ББшкой. Куда он там пробил ВК? Не знаю даже. ВК базовым снарядом в лобовую проекцию пробить очень проблематично. Он даже у НЛД танкует. Ну, правда, до, до первого специального снаряда. Ну, тут противник посерьезней выезжает. Як-ПЗ Е-100. Которую причем удается пробить первого же выстрела. Так, получается, где-то небольшое было затишье, а потом бац-бац, и счет уже 7-9. За каких-то там пару минут, даже, даже меньше, мне кажется. Есотый получив одну плюшку от ВК, больше не хочет. Прячется, не выезжает. Союзников почти не осталось. Счет 7-11. Все оставшиеся уехали обратно туда, в сторону базы. Но только из четвертой поехал на центр. на пробитие як пз 100 и даже не засветился ВК. Ну, либо он до этого... Да нет, не светился. Вот сейчас только Эмиль его подсвечивает. счет 8-11. Да, поторопился здесь ВК, конечно. Ну, не хотел, наверное, получать от Эмиля снаряд. Начинает Эмиль разряжать свой барабан. Как-то не особо. Да, один выстрел только сделал, второй мимо. Где третий? Третий танкует ВК. Вот сейчас не торопись, сведись до конца, и можно было имели уже добрать. Здесь, конечно, опасно ехать, там я к ПЗ. Где-то внизу притаилась, караулит. А вот и она. Ну и что вот? И стояла, причем на месте. что не подозревала, что тебя пробьют? Опять выезжает Эмиль. Ну, Эмиль, если нет специальных снарядов, мне кажется, будет тяжело тебе. Немножко не хватает. 11 единиц прочности остается у Эмиля второго, а ВК уже в одиночестве. А противников еще целых пятеро. Сзади тут едет Чарфутур. Опасно такого противника нельзя допускать с кормы. Со своим барабаном. Ну и БК сразу же с ним разбирается. Ну, теперь и миль, и миль поедет. Разряжать барабан. Зачем вот-то сейчас вот так стоять, выцеливать. Пытайся заезжать с борта с барабаном. Нет. Стоял, что-то думал, думал один раз. Вы, выпукнул там свой снарядец. И отправился в ангар. Тут фуловый Центурион. Получается пробить. Не туда летит снаряд, куда хотелось бы. Хорошо, еще карта такая, что у арты особо прострелов нету. Ну что, Центурион решил закрутить ВК. Ну, когда карта городская, это сделать все-таки проблематично. да? Вот так к стене поджался и все, ничего не сделаешь, не объедешь. К Центуриону в этой складке, ну, просто никаких шансов. Решает он уехать, но... Слишком он для этого медленный. Остановился, решил выстрелить. Ну вот сейчас сбил гуслю, заедь с борта. Хоть разочек пробьешь, блин. А так... Просто погибнешь бесславно. Не получается добрать Центуриона. Вот, Центурион наконец сообразил, что надо с борта заезжать. Едет, едет, едет. И в итоге попадает в ствол. Но ну, там я, смотри, он наносил пробитие. 374 единицы урона. Пропустил я момент. Да что это? такое с этим Центурионом? Там долго возиться приходится. Прям не везет и все. Не знаю, Центурион как-то двигается медленно. Может, у него двигло там выбито. Наконец-то. Наконец-то Центурион отправляется в ангар. Успевает отъехать ВК от чемодана. Ну и что, поедет на захват базы? Мне кажется, тут было бы время поехать уничтожить вражескую арту ближайшую, а потом уже карта небольшая, ехать сбивать захват. Ну, ВК решает иначе, это его дело. Он герой этого боя. Ну, неплохо так, я смотрю, ВК потанковал. Четыре с небольшим тысячи натанкованного. Ремонтирует орудие. Заряжает фугасы. Вот ВК уже почти приехал к базе, а еще 40 с лишним секунд. Я же говорю, времени было бы достаточно, чтобы потом не искать вторую артиллерию. А одна стоит на захвате, понятно. А, вторая тоже вот сюда приезжает, да? Прилетает чемодан. Раз, два. От Батчата 89 единиц урона всего наносит снаряд. Ну что, 14 секунд. 13. Без проблем. Успевает. Сбить захват